Сегодня у нас мероприятие ⁇ Бесплатные объятия ⁇ Или же об него бесплатно фрихать. На этом мероприятии мы должны предлагать всем людям обняться бесплатно. Никаких звездочек, никаких реклам. Участники флэшмоба проделали путь из парка тысячелетия до набережной озера Кабан. По дороге активисты обнимали прохожих и дарили радость окружающим. Мы дарим, прохожим позитив, радость, тепло, объятия. Какое настроение? Замечательная, у нас всегда замечательная здесь. У нас как вторая семья тут. Рекина Кухрудинова, Ленарда Влетьяров, Универньюз.